всегда я говорю вам с утра доброе утро или добрый день правило часто задают вопрос в чем смысл жизни зачем ты живешь за более чем 20 лет работы в психологии психотерапии я поняла такую штуку люди когда задают такие вопросы зачем ты живешь у них есть какие-то серьезные переосмысления в жизни какие-то глубокие вопросы Какая-то, может, даже тема с депрессией связана, с какими-то потерями, с какими-то болями. Зачем ты живешь, это крутое, какой, самый крутой вопрос, на который мы должны, обязаны никому ничего не должны, только себе ответить. Но я вам скажу маленький секрет. Смысл зачем ты живешь заключается в достижении маленьких результатов на пути к чему-то большому и глобальному. Например, вы поставили цель, и у вас что-то не получается. Вы делаете, делаете, делаете, и у вас не получается. Сделайте какой-то маленький шаг, получите первый результат, и вы получаете радость. Есть такое еще понятие «лечение успехом». Так вот, смысл жизни, достижение результатов промежуточных, вот этих маленьких успехов, которым вы радуетесь и говорите «ЙЕС!». И это добавляет какой-то хорошей энергии в виде эндорфинов, полезных там всяких там гормонов. Поэтому смысл жизни в достижении маленьких промежуточных результатов, в радости этих результатов. И поэтому, когда у вас есть большая амбициозная цель, вы туда-то стремитесь, Тогда вот эти маленькие повседневные промежуточные результаты дают вам вот такую сумасшедшую энергию. Поэтому с 28 июля у нас четырехдневный интенсив, как вложить в свою голову, вот эту цель, не чужую, чтобы вы ее не чужую выполняли, а свою, и как пошаговый алгоритм действий, декомпозиция большой цели будет вас приводить к результатам, к успехам. Об этом будет интенсив. И неважно, какая сфера жизни, отношения. Ищите своего любимого человека и любящего. Вы хотите улучшить здоровье, уменьшить количество килограммов. Вы хотите сделать новый бизнес или качественно поднять доходы. Неважно, какая цель. Если в вашей голове есть четкая, большая Такая вот какая-то недосягаемая даже цель. Вернее, мечта недосягаемая. Но цели мы будем с вами ставить реалистичные в зависимости от ваших способностей. Вы будете делать маленькие шаги, от которых вы будете получать кайф. И это приведет вас в состояние потока. И вы будете чувствовать себя действительно со смыслом жизни. Зачем мы живем? Подвожу итог получении промежуточных результатов каждый день, по чуть-чуть. Это дает энергию. И вы просыпаетесь и отвечаете на вопрос «Зачем?». Надежда Новосельская. Психолог, психофизиолог, психотерапевт. Тренер личностного развития. Ссылочка на интенсив будет под этим видео в шапке профиля в Инстаграме. Встреча 28 июля, пока все отдыхают, мы с вами играючи пройдем туда, где вам очень-очень будет лайфово.